Ну, а начать нужно вот так. Взяла жидкость, взяла белило, сделала сметанный замес. Взяла коричневый. Цвет света здесь коричневый Но тем не менее, смотри, вполне себе свет, правда? Примерно вот таким количеством вещества. Полностью избавишься от белого полностью полностью. Количество вещества желательно сделать такое, чтобы когда ты мастихином захочешь придавить это вещество, было бы что придавить, внутри даже излишек появляется чуть-чуть. Ладно, давай. Количество краски синий, коричневый. Ты так никогда еще не делал. Имею в виду, что это, лес, да? Да. это его первое обозначение. Да? То есть не то, что это уже финишное, но уже какое-то обозначение леса произошло. И тональное, и цветовое, и фактурное. Травище. Смотри, ничего волшебного не происходит. Поверхностный штрих. А вот как, какой, какая результативность, да? А всего лишь поверхностный штрих, такой набирательный. Я набираю вещество. Нет, чтобы что-то такое великое да, совершить. Нет, просто набираю вещество. Однако там я создал вот эту структуру. Здесь я создал вот эту структуру. И уже между ними внятная разница. И уже между ними... Единство. Угу. Что, что это, что это, что это, что что я это я за художник вообще? Класс Посмотрите. Не, не, все классно. Я говорю, что это за художник, который просто машет ну, да, да, да. топором. Думаю, это два дня надо рисовать. Просто машет топором. Значит, по всем пятнам, которым сейчас я прошелся, ты тоже пройдешься и совершишь похожие действия. Или хотя бы фрагментально совершишь, так, чтобы не нарушить все, если будет нарушаться. Хотя бы фрагментально. Здесь попробовала, здесь чуть-чуть попробовала, здесь чуть-чуть попробовала, стараясь им повторить мои движения. Видел, я даже не сходил на полит, где-то там кусочек темненького себе взял, просто темненького. Смотри, я практически срисовываю пятна, да? Прикольно. Угу. Ладно, лошадку я пока оставлю, а вот везде-везде поковырятся похожим угу. образом. Я еще ну, мастихиновая живопись, она в принципе краски их особо не боится, а здесь нарочито мастихиновая живопись. Так что видишь, мне даже есть еще что доложить. с рикошетом плашмя мастихином иногда получается чуть не плашмя а чуть бочком но идея удара именно плашмя но там если получается немножко не плашмя ничего страшного можно конечно чуть-чуть дополнить и вот такими вот такими звуками Это уже ребром мастихина, чирка темна по холсту. Ты видишь, травяно-травяно. Да, сейчас уже травяно. Камыш-камыш. А И по-легкому, да, вообще. Да. Ну, художник вообще не утруждался. А сверху лес похож немножко? Похож? Молодец. Да, лес... Молодец. вот так-то только сейчас того похож. Ну, у тебя тоже было неплохо. Не-не-не, ты на сегодня не наговаривай. Спасибо. Честно говоря. Обычно люди робеют сразу как-то на а ты так в бой пошла без.. Ну я по телевизору, по компьютеру посмотрела на вас, как вы это делаете. И другие тоже смотрят. А потом робеют. И здесь ничего не напортила. Может быть, здесь и ничего толком не сделала. То есть все-таки нужны какие-то хоть какие-то. Себе что Сейчас, сейчас, нет, нет, хоть какие-то полосатости, создающие уход. А вот их чуть-чуть не хватило здесь. Так. Немножко это все начинает таять. Отвечения лошади немножко неправильно сделал. сделала, да? ничего такого-то принципиального не научила. А я немножко так получилось, я а больше немножко положила краски. Сырень. Нет, не переложила да? ты краски. Не-не-не. Вот я сейчас трогаю-трогаю и не вижу, где ты переложил, Не переложил. Ты видишь, я взял и пальцем тоже дополняю укладочку, чтобы на спине читался белый, там должно быть не до бело сзади. Я предлагаю вторую лошадку рисовать без, без, сайта, без наездника, да, вот просто темную лошадку вот эту. Я это? Думала, это лес. Потому что наездник нас да. крови повыпьет, а, да. а толку зачем нам там да. так, так серьезно нужен? Ну, да. Дадим лошадкам свободу. Попадочку. Помнишь уже когда? Такими туманами, раздавленностями, да? То есть не, не густотами только, но раздавленностями. Ну, однородно стало. Так хорошо здесь это теневая была. Зачем тебе надо было сюда гнать свет? Так хорошо, что он был вот в этом диапазоне. Понимаешь? Понимаешь? Понимаешь? Да. Конечно, тут без кисти не пролезешь, Здесь, да? Да. Ой, в даже... вопросах, вопросах уточненного рисунка, поэтому я взялся за кисть. Но сами брызги не там не хорошо подсунули. Вот. Еще конечно, Есть у тебя... А хорошие, добротные а способности. Чуть телефон в Ну, а можно у меня вообще а вот в ну, я, вам, вдруг... это же не показатель вообще. Очевидно, есть способности. Развлекаться уже письмо. Будешь. Спасибо большое. Очень хорошо? Очень он стоял такой удвиженный. мой кольки. Я даже не знаю, как Можно еще раз наброситься на фоновое вот это дальнее пятно, чтобы касания стали не такими жесткими, а вот такими мутными. Вот ну, такая мглистая обстановка вполне у нас. Анна. Анна. Okay, еще чуть-чуть там по выписывай да и хорошо все могут Глазик сделать и все боюсь что не получится да, ничего страшного так нет, пока. это я думаю брызги ты сделала технично взрыв технично но только хорошо. взрыв не нужен хорошо а то получается что лошадь сейчас сейчас рвется на части взрывается ну, сейчас брызги мясо крови У -у -у. Вот мы с тобой уже обсудили, что на, на спиночке там свет, поэтому дальше чуть темнее, чуть-чуть темнее, чтобы этот свет прозвучал. Мал, Маловат глазик, чуть-чуть увеличить. Ну, так уже смотри, уже вроде как на лошадку. Похоже То есть, смотри, идея в чем Траектория не взрыва Которая разрывает сейчас лошадь в Вдребезги а траектория брызг, которые вот подпрыгивают, как-то лохматятся. Ну, терпим, да? И тоже взрыв ну, получился. Тоже взрыв, да. Очень и я, специально я вижу, что ты технично сделала идею взрыва. Но именно он-то здесь и не нужен. Я же поэтому и похвалил сначала, говорю, что технично сделал, Но не, мы не нужен был. Да. как здесь не нужна э, а есть подчеркнутость наоборот вот такая да, да, сколоченность чуть-чуть да. может быть нам не хватает вот этих звуков э, желтоватых травяных там тоже трава вот. тоже чуть-чуть этих звуков Ну что-то такое, да? Ну и главное, что справлялась. Нет, ну при общей концепции, нарушениях в общей концепции ты, в принципе, технически справлялась. Что поразительно, технически сложнее, чем. Интеллектуальную часть-то понять можно. А да. вот технически исполнить. Ты как раз с технической хорошо, легко.